Назло неудачам, назло заварухам, Чтоб не было с вами, не падайте духом, Бывает, что носом, коленками, брюхом, Что ж, подойти всем, Но не падайте духом. Не подойти духом, на зло неудачам, Когда вдруг врасплох вас Настигнут они, А миг этот будет лишь вашей Отдачей, В ту чашу, которую были должны, Не падайте духом. На зло всякой боли. Пусть сердце и тело страдают в тиши. Такая вам выпала в жизни сей доля. Терпением укрепятся грани души. Не падайте духом. На зло передрягам. Через них выстилается путь для удач. Куется характер под нужным напрягом. И время грядет возвращение сдач.